Как сегодня прошла у вас синхронизация? Прекрасно, угу. даже лучше, чем в прошлый раз. Угу. Что спасался в Ты как-то расслабленная, видимо, отдохнувший организм расслабился хорошо. Угу. Отлично. Побеседуем тогда с вами. Хорошо. Ну что у вас, какие замечания или, может быть, советы? Как там человек живет, что у него происходит? Есть какие-то, может, корректировочки у вас или советы? Ну, все, в принципе, нормально, все путем, потихоньку живет живет себе проживает свою жизнь нормально угу. Отлично. Хорошо. Прекрасно. а вот такой момент скажи пожалуйста вот мы хотели бы поговорить на такую тему все-таки вот выяснить вот это вот энергетические привязки или каких-нибудь подселенцев или же то что человек Любой человек хватает, нахватает себе, хотелось бы ее раскрыть побольше, эту тему. В прошлый раз мы разговаривали, uh -huh. и, и вы дали понять, что это ни к чему не приведет, но ну, он даже сам потом попробовал делал, сделать. И показалось, что не показалось, а результат такой, что помогло это. Давайте разберем это поподробнее. Почему в прошлый раз вы говорили, что толку вот этого мало? Uh -huh. Uh -huh тут нужно различать вещи как психозоматика и осознанное действие человека то есть когда происходит подобного рода, подобного рода сеансы по выселению до да, сущности uh -huh. то это происходит на уровне психосоматики то есть э, в трансовом состоянии uh -huh. и человек не осознает э, уроки которые он должен пройти то есть это ему дается для определенной цели данные существа приходят к нему и э, данные уроки Существо это урок и это будет являться это будет на физическом плане очень явно проявляться ну, какое-то время то есть ну пока человек не найдет другой сущности точнее та же самая сущность может трансформироваться если человек не усвоил урок то она вернется либо в другом облике, либо с несколько с другой структурой, а суть будет та же самая. Но зато это будет наглядно, то есть человек пришел с запросом к гипнологу, провел сеанс и вот у него прям сразу изменения, да какие-то, но если рассматривать жизнь как бессмертного существа то это конечно не имеет никакого значения Но даже жизнь смертного человека ну скажем в среднем до да, 60 80 лет это будет являться вот такой отсрочкой небольшой Поэтому этого особого значения не имеет. То есть это временно, что ли? Ну да, конечно. Это это временное до тех пор. Это может быть полезно, если человек продолжит работать в этом направлении. Если ему объяснить или как-то транслировать, то что это это не все. это это не есть окончание э, твоих проблем это есть только начало работы с ними это такая подсказочка что в каком направлении нужно работать вот что это такое это имеет место быть это хорошая методика по сути но она дает лишь толчок лишь толчок действию к изменению себя если человек не изменит себя осознанно э, в течение своей жизни в последующем после сеанса, то э, эта вещь вернется. Так интересно, так это же на физике даже проявляется, что все получилось. Это даже на физике проявляется, конечно, конечно. То есть оно ушло временно, вы, скажем так. Э, не то чтобы силовой метод применили ну отчасти до да, такой э, хак сделали хакернули сознание избавили вот э, одной э, какой-то единицы информации а на самом деле просто перетащили эту единицу информации в другое пространство после чего э, энергетическое тело если не будет произведено на сознательном уровне изменений человеком то энергетическое тело снова потребует заполнить это пустое пространство и и как правило эта субстанция возвращается поэтому все опять-таки зависит от человека это может являться полезной методикой если только человек будет последующим работать с ней хорошо а вот такой момент а как тогда людям давать понять что им нужно им делать в дальнейшем объясняет что э, необходимо работать со своим сознанием то есть это фактически это просто выявление э, той проблемы которая у него есть проблемы, теряя задачи и объяснять человеку что тебе вот в этом направлении копать нужно вот здесь копай вот здесь не копай угу. быть а это... здесь копать поможет а вот это вот выявление где ему на чем нужно работать это тоже надо в трансе выяснить. ну идеально конечно нет это множество есть же методик то есть с помощью транса это одно из состояний есть. Но это идеально. Как бы, конечно. Через трансовое состояние это идеально смотреть. Можно через астрологию, конечно, посмотреть, если астролог очень продвинутый. То есть, ну, в любом случае это делается в трансе. Тем бы или иным путем даже астролог, хороший астролог, он входит в трансовое состояние, то есть карта для него это как поток. И через это. То есть это тот же самый транс. Просто этого уровня нужно достичь. Конечно, это делается через трансовое состояние. А вот с кем он поработал? С человеком? Он объяснял, дал понять человеку или нет, как и над чем работать? Нет, нет, нет. Он сам не осознал, что он делает. Просто решил попробовать. Uh -huh. но ну, попробовал, сработало, сам был удивлен. Вот. Uh -huh. так что, а вот он вот, помог и все на физике изменилось. А надолго ли это хватит? Если человек не перестанет, точнее будет работать с этим, то он может избавиться навсегда. А сейчас надолго ли хватит? Ну вот после да, сеанса, допустим. Ну мы... это никто не предскажет. Это как бы зависит от обстоятельств вот, человека, насколько э, первостепенно для него эта задача. Uh -huh. А вот такой момент... А вот он работал, так скажем, вытаскивал без всяких страшилок ее, да? Понимаете, о чем я говорю? Да, да, да, да. Без галлюцинаций. А как эффективнее с галлюцинациями или без галлюцинации? Галлюцинации это это то, что вызывает ум, то есть когда ум не отпускает человек, uh -huh. не отпускает человека, но вот сознание его, то начинают происходить галлюцинации, он вмешивается и происходит такой вот дисбаланс, неправильное восприятие, вот это и есть галлюцинации и конечно в идеале э, гипнолог чем выше уровень у гипнолога тем э, он больше понимает осознает и чувствует э, как человека не водить вот обходить вот эти галлюци... галлюциногенные состояния а, а то есть он сам должен чувствовать а это ни к чему это галлюцинации это просто пустая трата времени они ни к чему не приводят. Ну, они как бы и такие, как сказать, впечатляющие, но они... Конечно, конечно, это ум пища ума, то есть ум создает помехи в канале и, конечно, они впечатляющие, но по сути это просто шумы. У человека же воображение бесконечное, бескрайнее поэтому если он начинает применять эти видеть эти галлюцинации они могут завести его ой как далеко а толку от этого не будет то есть тут нужно различать четко очень тонкая грань но нужно четко различать во всяком случае стараться изучать это направление различать где у человека каллюцинация а где у человека реальное видение? А если вот такой, допустим, метод, способ, вернее, ты убираешь какую-то там сущность ну или вот это вот то, что он цепанул, любой человек энергию и за место нее какую-то ставишь другую, то есть заменяешь, чтобы это место святое пустым не было. А это филкинограмма грамота называется? А поискать подробно. Ну это, ну ты вроде как бы заполнил место, а Бухову знает, приживется оно или нет. Ну как как орган, да, хирург меняет, делает пересадку органа, а нет гарантии, что она приживется. Хорошо. Ты... вот такая вещь. А вот такой момент а вот допустим вот если брать классический гипноз где он директивный где ты командными установками делаешь убираешь одну по психосоматике находишь проблему устраняешь ее заменяешь установкой и работает ли она до конца жизни эта установка? может может и несколько жизней работать просто это ну, это вмешательство если человек позволяет вмешиваться в такие вот вещи но в принципе она тоже имеет место быть конечно почему нет тут вопрос ответственности насколько человек который подвергается гипнозу берет ответственность на себя насколько он отвечает за осознает вот эту ответственность которая на него возложена которую он сам на себе возложил то есть начиная от того Почему он воплотился в этом теле и, и, ну, собственно, вот всю ответственность, почему у него такие сложности, почему именно у таких родителей, почему его окружают такие жизненные обстоятельства. То есть, если он действительно осознанно берет на себя ответственность за все это, то есть я причина всему этому не с точки зрения эго а с точки зрения да это я осознаю то что я есть причина всего этого я послужил причиной и мне с этим совсем работать и тогда в таком случае в принципе ему даже и гипнолог то не нужен ну да, в принципе да. Тогда тогда такой момент. А что ж это получается? Что ты не делаешь, даже если результат есть, то если человек не осознал, то это все впустую, что ли? Нет, не нет. Просто, конечно, не впустую. Просто ему необходимо объяснять, что вот как на тестовых упражнениях. Человеку объясняешь, что тебе необходимо прослушать, тебе необходимо прослушать для того-то, для того-то, чтобы научиться визуализировать, проверить. Элен просто проверит твою гипнабельность, до да, способность визуализировать, синхронизироваться с голосом. Вот точно так же необходимо объяснять человеку пост сеанс, пост после сеанса о том, что это. Ну, скажем так выявили во время сеанса некие некоторые больные точки да, точки тревоги у человека и гипнологу необходимо объяснить человеку что ему необходимо с этим работать в последующем то есть обратите на это внимание пояснить далеко не каждый человек понимает ну, расшифровывает ту информацию, которую он получает во время транса. И вот задачу гипнолога объяснить ему, пояснить, направить, что вот мы сейчас, к примеру, да, убрали такие-то, такие-то блоки, такие-то, такие вещи. Но это не значит, что а, это навсегда, что это не может вернуться. Может быть, э, рецидив, да, ну то есть. Э, Возвратка. Тебе необходимо вот с этим работать, ну как, как обычно, как как и любой врач, да, он объясняет человеку, что необходимо с этим поработать тебе в последующем. Обращай на это внимание. Даже когда орган пересаживают какой-то, то говорят, что или подсаживают на какие-то таблетки, да, то есть человеку необходимо будет пить их всю жизнь, или же какая-то определенная диета ну вот такие вот вещи То есть вы можете с ответственностью сказать что если вот человек, гипнолог убирает что-то и человек не осознает как дальше действовать то он вернется в любом случае не не в любом случае только в случае если он не осознал вот эту проблему на глубинном уровне не осознал и не изменился то есть гипнолог помог ему убрать а человек ну к этому отнести наплевательски а, нужно донести до человека что конец сеанса и конец а, ответственности гипнолога дальше человек берет ответственность сам за свою жизнь а. то есть все что мог сделать гипнолог он сделал а в последующем ну как бы у гипнолога своя жизнь, у того у человека своя жизнь. Да, вот. так вот, вот получается, так вот. если человек не осознал после сеанса, реально, смотрите, изменения произошли на физике, человек подтвердил это, то есть вот этим явлением, что О, точно у меня на физике изменения произошли, он радуется. Но если он не осознал из-за чего и как и как ему дальше жить, то она вернется в любом случае, да? Да, да. Первопричину да. нужно осознать, конечно, конечно. Если человек не осознал, то она вернется сто процентов. Сто процентов, да? Конечно, конечно. Хм. Просто вот насколько вот я вот так понимаю и Ильей это, да, до конца непонятно, и мне вот хочу разобраться, да? Вот для него это будет тоже интересно узнать то, что мы сейчас о чем говорим. Ну, конечно, конечно. Он, я так понял, он ему интересно тоже, да, вот такие проводить сеансы, да? ну не то что интересно он сейчас как бы разбирается в этом потому что нужно понять с чем имеешь дело и насколько это полезно или вредно uh -huh. вот. как правильно действовать. да и как правильно действовать и вот вот это вот сама вещь вам вот нужно понять что необходимо давать пост установки но когда человек уже вышел, то есть какие установки объясняют человеку что нужно с этим работать вот это очень важно uh -huh. и что да да да и что человек что гипнолог закончил когда заканчивается сеанс гипнолог заканчивает ну, ответственность гипнолога на этом заканчивается uh -huh. Uh -huh. вот и все ну да, значит, дальше это не значит, что человек все сложил руки и все у него будет э, тики, чики Конечно, да? конечно. То есть, конечно, трудиться конечно. в любом случае придется дальше. Конечно, конечно. Как, а как же? А, и это напоминать обязательно стоит, да, человек? Конечно, конечно, обязательно. Uh -huh. Это и до сеанса говорить, и вообще можно отдельное э, приглашение, не знаю, как записать, объяснить, ч, э, объяснять людям, что это не панацея далеко то есть это какая-то возможность увидеть подсветить вашу проблему и возможно да, убрать на какое-то время но ни в коем случае не потому что гипнолог он на себя ее не берет ну зачем ему она эта проблема у него есть свои задачи свои какие-то своя миссия вот объяснить человеку что это его полностью сфера ответственности гипнолог лишь может подсветить или на время если человек опять-таки готов то убрать эту проблему но на время а вот допустим без всяких этих страшилок как лучше действовать то есть допустим вот у меня есть такой вариант человеку в сеансе говорить Сейчас ты можешь себя просканировать, посмотреть на какие-то. Как даже не знаю. Вот как вы можете подсказать, как лучше, какой лучший способ вот увидеть без всяких этих страшилок. А это тебе инопланетяне повставляли, вот все импланты или что-то подобное. А вот как себя просканировать? Вы можете я так методично рассказать, как лучше это делать с установками и выявлениями? Ну.. Um, um... Сразу хочу сказать, что по поводу вот этих э, галлюцинаций инопланетяне, там, наставники, да, да. темные, светлые, все это, ну, бред, конечно. Бред... Э, а вот сейчас да. подождите, подождите, я начну. Бред это вот сейчас, я смотрю, мне это очень важно. Это вот вы апеллируете его мнением или же своим мнением? Нет, это объективное мнение, свое мнение, ну, мое мнение. Угу. Не, не, не, человека. Мозга, не мозга человека. Нет, нет, нет. Хорошо. Извините, Почему бред? Делал. Да, все нормально. Почему бред? Потому что... А, а, ну, это же опять те же самые... А, то же самое... Та же самая двойственность, да? то есть человек пока человек не научится убирать вот это вот плохое хорошее пока у него будет вот это вот этот идиотизм разделения на плохое хорошее он будет вестись на все эти бредни то есть видеть в плохом хорошее, в хорошем плохое и так далее и путаться постоянно в этом ну вот для таких людей как бы вот такие методы и существуют разумный нормальный человек который у которого нет разграничения на плохое хорошее да? Uh -huh. он естественно на, к такому сеансу не будет относиться серьезно это понятно что это просто э, те же самые методы по выявлению и изъятию э, энергетических блоков зажимов но э, с помощью галлюцинаций. то есть растягивание времени, делание из этого шоу, то есть делание из этого бизнеса какого-то. но если цель такова, то, пожалуйста, ради бога, почему нет. почему бы и нет? Если человеку не хватает там финансовых каких-то возможностей, ну тут ну, тоже то вариант. Да? Но тут вот такой момент, он, это человек, который это делает, гипнолог, может, он тоже верит в то, что он, это так на самом деле. Ну, скорее всего он верит разве будет человек который а, в профессии которая предполагает помощь людям а, по умолчанию да mm -hmm. то есть как а, любой медработник любой а, да по сути это в природе человека зашито а, помогать да, другим помогать euh, окружающим потому что где-то на подсознательном уровне он понимает что мы все единое целое мы все связаны. Uh, и uh, если человек uh, погряз сильно вот в этой вот uh, в умственной деятельности скажем да так то есть он погряз в материальном то конечно ему сложно а, разграничивать такие вещи а, угу. Ну это конечно а вы хотите сказать не может быть такого что человек понял что этим можно хорошо зарабатывать и наплевал на то что он, он искренне он знает что он это галлюцинациями вызывает и просто просто деньги гребет потому что все хотят быть здоровыми нет нет тут тут нет конечно вот те те люди которые которых мы говорим которых мы знаем да, они убеждены что это так. не галлюцинации это... Что это так именно, да? да что это именно так то есть у них нет такой вот а -а -а. прям внутренней корысти по высасывание из людей денег они верят действительно в это, но вопрос другого вопрос в том что рано или поздно они придут к тому что и в этой жизни причем придут к тому что они вводят людей вот в такие состояния как ну, несколько заблуждения, да? Они помогают людям, это безусловно, но основной причиной они не раскрывают. То есть нет раскрытия причины. Только получается следствие раскрывает? Ну, фактически, вот тут, тут как бы вопрос вообще в принципе более глобальный потому что все человечество скажем так цивилизованное, да как, как называет себя такое человечество оно отделенное от природы технократическое человечество uh -huh. потому что есть еще и не то есть те кто живут в гармонии с природой и это огромные поселения и этих людей очень много это мы тут живем в таракашниках в человечниках Uh -huh. И являясь людьми, которые находятся в технократическом мире, нам, естественно, прививают понятия двойственности. Потому что как по-другому нами управлять? Это с молоком матери нам передается. отсутствие свободы отсутствие свободы мышления чтобы человека заточить не нужно создавать никакие тюрьмы или преграды или какие-то загоны создайте для него вот эти вот разграничения в мышлении на темное и светлое uh -huh. и все человек попался человек уже не свободен а что такое свобода вот современный человек технократический он же не понимает что такое свобода, не, не осознает а если он ее получит она его убьет потому что он не будет знать что с ней делать с этой свободой вот это понятие плохое хорошее настолько глубоко в днк укореняется что человеку сложно это не то что выбить это поколениями в нем будет сидеть это нужно проводить такие глобальные работы а кому это выгодно теми кто на нами управляет это совсем не выгодно поэтому пока человечество будет находиться вот в этой раздвоенности раздвоенности до тех пор оно и будет не свободно mm -hmm. ну то есть я хочу сказать что эти люди которые Гипнологи, да, угу. которые работают с этими сущностями, галлюцинациями, они делают свою работу, выполняют на все сто. Но они не выходят, не дают людям выхода из системы. Человек как находился в системе, так он и будет находиться в системе. У него не будет свободы. Это не есть свобода избавления от сущности. Эти mm -hmm. сущности наши друзья, самые большие друзья. И самые темные, они самые большие. Чем темнее, чем тем больше друг. Ну, ну это так сказать. просто у каждого отношение к темному, у всех разное, свое. Ну да. да. Кто-то очень-очень врагом это воспринимает и хочет избавиться. А, как, а вы советуете, как их воспринимать? Ну не mm -hmm. просто же, вот смотрите, здесь вот такой момент двоякий, даже как неоднозначный. Вот даже я, да, понимаю, что там братья детства, и все, темно оно существует, но просто отношение к нему, а какое правильное отношение к нему? От того, что ты к нему хорошо будешь относиться, он же все равно будет с тобой рядом. И, Конечно. И нему, Пока да, ты и... не выполнишь свой урок, у него задача не, не, не поменять ваши отношения к нему, а задача, ну, к примеру, темного существа донести до вас определенный урок. Просто темные выполняют одну функцию, светлые выполняют другую функцию. Допустим, темные больше выполняют функцию по материальной части, светлые выполняют функцию больше по э, какой-то там духовной части. Да? Хотя ага. вещи, по сути, э, это неразделимые. Опять-таки, материальное и э, духовное, оно не делится никак. Оно ага. переплетается очень сильно. То есть даже здесь нам сделали ловушки для того, чтобы мы разделяли а самая вот лучшая медитация в таком случае для человека вообще технократического это выявлять в себе вот эти вот двойственности ну по жизни да вот как мы сейчас говорим да есть темный есть светлый но есть же все-таки плохие люди да есть все-таки хорошие люди плохие это те которые нам несут негатив а хороший который позитив но это же не так это же это же чушь это же бред почему потому что плохие люди на самом деле нас учат гораздо большему то есть не то что большему мы усваиваем лучше когда плохой человек нам делает как мы считаем да, что-то плохое мы усваиваем этот рук гораздо быстрее но mm -hmm. этот плохой человек он за это получает ну, скажем так, обратку. А хороший человек, он не получает. Или получает хорошую обратку. Uh -huh. Видите, вот такая вот вещь. Uh -huh. То есть вот эти двойственности нужно отслеживать и э, ловить на этом свою. Чем больше, чем чаще мы начнем улавливать вот эти вот вещи двойственные и избавляться от них, как от плохой привычки тем более свободными мы будем становиться. Вот это вот путь свободы, вот это есть настоящая медитация. Вот угу. ну, такая, пассивная. Интересно, так получается. Значит, если вот возвращаться к теме того, как ты изгоняешь или как ты помогаешь человеку убрать эти каких то сущности темных, это в любом случае это анализ, для чего тебе это было дано, да? Конечно, конечно, однозначно анализ еще и более того вы обязаны поблагодарить это существо которое вам дало такой неоценимый урок Оно сидело на вас много-много жизней, до да? пришел наставник пусть это будет там демон в образе наставника да ну как там обычно галлюцинации как создают пришел этот демон и заставлял вас там много жизни из вас вытаскивал энергию высасывал и питался ей mm -hmm. да ты не изгоняя его ты не надо к нему негатив какой-то питать через негатив ты еще больше его подпитываешь это же его задача ты поблагодари его что он столько столько времени находился с тобой он все это время давал тебе определенный урок, который тебе необходимо было усвоить. Как это люди не понимают? Как вот э, неужели это сложно понять? Боюсь, это что вот же... то, что вы сказали, скажут, какой бред. Ну, Они плохие, их надо гнать, негодные, паганы. Ну понятно. Или светом Божьим окроплять. Самое главное, что сейчас вот мы мы друг с друг другом ведем диалог и после этого вот определенная часть информации будет транслироваться в массы в люди и как, какой-то процент хотя бы один человек если осознает это это уже здорово это уже замечательно большая работа будет проделана хорошо а вот такой момент тогда, все же вот вернувшись к этому допустим мне это тоже интересно но хочу делать более качественно да это профессионально да. и с пользой главное Посмотрите, да, допустим, я не хочу всяких этих страшилок человеку, угу. так скажем, наводить трансом, да, галлюционировать. А как ему, как лучше этот, вот какой способ лучше? То есть ну, лучше сканировать, чтобы понял. человек сам себя сканировал на какие-то... Вот смотрите, как я это вижу. Человек mm. себя сканирует, находит какие-то затемнения или еще что-то. Ну, то есть энергии вот эти вот, да, темные. Отлично, отлично. И как их правильно устранять в... При этом с осознанием человека, uh -huh. чтобы она больше никогда не вернулась прям в трансе, может вот дойти до сознания сказать, осознай, для чего она тебе пришла, с какой функцией она тебя учит там, или что. Как это правильно делать? Ну, во-первых, да, это вот так, так и нужно делать, то есть человека просить сканировать, но это делается лучше через наставника или высший аспект. То есть вот просите высший аспект просканировать да человека видите какие зажимы в нем есть да вот эти энергетические и через эти энергетические зажимы начинаете раскручивать то есть откуда они почему они там и потихоньку убираете их какими-то способами да то есть выявляете сначала первую причину откуда да с какой жизни почему что случилось выяснили если не подается то начинаете входить в контакт да, с этим существом uh -huh. ну с этой сущностью да энергетической то uh -huh. есть зажим это же уже энергетическая сущность uh -huh. некий комок выявляете входите в контакт и соответственно начинаете находить гармоничные вот эти вот вещи ну к примеру вы Силовым методом и ее удаляете, угу. если оно не идет. удалили силовым методом? А это как? Я тебе приказываю, что ли? Нет, нет. Ну, допустим, просто делайте повышение вибрации Просите человека, ну вот как идет повышение температуры да, в бане. Угу. Люди выскакивают оттуда. Вот то же самое делайте повышение вибрации в человеке, и вот эта вот сущность, она уходит. Ну, ей становится некомфортно она уходит на какое-то время mm -hmm. и после этого объясняете человеку ну как после этого после сеанса во время сеанса он и так понимает что что с ним случилось почему первую причину выявили через повышение вибрации вытащили это существо Дальше пост сеанс, рассказывает тему, как с этим работать, ну, скажем так, можете, кстати, спросить у того же высшего аспекта, как с этим работать, и просто повторяете те же слова, но в сознательном состоянии человеку, даете некие инструкции, да, инструктируете его. Угу. Можно даже какой-то вот лист и да, инструкции да, высылать или как-то отдельно выводить. Ну, как рецепт, да, вот угу. в этом духе. Хорошо, а это самое, вот такой момент. А вы сказали, лучше с наставником или аспектом. А что, если сам человек себя сканирует, это неэффективно? А, ну, когда все-таки находится с аспектом или с наставником его личный ум он вымещается больше то есть ум меньше вмешивается в деятельность и галлюцинации становятся меньше а когда человек самостоятельно это делает то ну представьте там стопроцентно задействован ум но не сто процентов да, но какой-то процент большой достаточно и он начинает просто фантазировать, галлюцинации идут по полной. Когда же он находится в сотворчестве с аспектом или с наставником, то и идет вот такая самостройка. То есть это вот, а вот как вот прям можете так технически, методически сказать, как-то вот, вот человек типа лежит или как-то, и сам наставник его начинает сканировать, да? Или как Не, ну также, также общаетесь вот как сейчас со мной uh -huh. непосредственно с высшим аспектом или с наставником и просите его просканировать человека, uh -huh. потом выявить вот эти вот некие ну какие-то области. А человек должен, когда его сканирует аспект или наставник, быть, так скажем, ну так сказать? как правильно выразиться. Осознавать? Осознавать и вместе участвовать, то есть видеть, что происходит. Ну, вообще каждый сеанс, как бы каждый случай индивидуален, можно вообще в идеале, конечно, и так, и так попробовать. Сначала, к примеру, с наставником или с высшим аспектом, потом с человеком. То же самое, ну, как бы в несколько этапов, да? Сначала человек, к примеру, просканировал себя, потом наставник. Потом можно еще высший аспект это в ну, сеансе вот. можно сделать да да да, да, да, да. ну че, чем да. с разных с разных сторон будете подходить тем лучше о точно. Р да. человек сам себя просканировал потом наставник просканировал а вот нет я вот уточню что я вопрос допустим человек себя просканировал что-то увидел мы реш... устранили там ну, по правилам как вы объяснили допустим да Потом идем к наставнику, беседуем, потом наставник сканирует. И вот, вот в чем вопрос: когда сканирует наставник, человек должен участвовать в этом. То есть человек, о, о, наставник сканирует, и человек видит, как он его сканирует, и видит, где наставник находит то, что он сам не смог увидеть. И то есть ну, вместе он участвует, там... чтобы uh -huh. осознать это, что в каком месте, зачем это ему, для чего это прилипло там или что-то такое. Ну, он-то в любом случае осознает то есть участвует как ага. сторонний наблюдатель ага. он же осознает в данный момент просто вот этот вот эффект забывания быстрый поэтому это лучше фиксировать и потом после сеанса когда он уже выйдет из транса ага. озвучивать это ему повторять а вот смотрите вы сказали из транса выйти сразу не ведь он же прослушает этот сеанс это разве нет ну это понятно ну а. может прослушать, а кто-то не прослушает. А, но но это как да, да дополнительная э, инструкция такая отдельная. Угу. Так, понятненько разобрались, да интересно. Это просто для удобства. Угу. Но главное дать человеку, чтобы он осознал, зачем оно ему. Не просто да, так да, прогнали да. и все, да? Да, конечно, конечно. Потому что большую часть, конечно, человек не осознает. Далеко, не... ну то есть в процессе сеанса он осознает, но э, и то какую-то часть. А когда выходит, ну это вообще. То есть, что был сеанс, что не было. А, ну да, было что-то интересное, классно. И все. А можете. Да-да. На... Угу. А последующей работы никакой нет от человека. Ага. А можете нам пояснить, вот когда мы, допустим, находим в сеансе, да, что-то темные там Ну, вот, сущности, да, как прям вот говорить? То есть... Осознай для чего тебе это, или осознай, для чего она сидит с тебе, и осознай, что она выполняет что Я она бы даже будет. предлагал, более того, вот как мы делали да, в предыдущих сеансах, слияние, помнишь, с этим, с природой, вот с деревом или с дельфином. То ага. есть слиться вот с этой сущностью, принять ее, То есть для того, чтобы понять да, кого-то или что-то нужно сначала принять это всем сердцем так подождите, когда... давайте по порядку это получается синхронизироваться с ним как со спектром, да, да да да да то есть ты сейчас с ним синхронизируешь и сливаешься и когда ты с ним синхронизируешься ты осознаешь для чего он тебе здесь да да да да Что конечно, он тебя хочет конечно. донести почему он прицепился к тебе да Или конечно он и так в тебе какая разница точно то есть, ты, ты входишь ты приним ты должен принять его чтобы, ну, как вот в ицине, да, по-моему, есть так такие вещи, чтобы как-то там по уровням правителей определяется, чем то ли как же самый лучший правитель это тот, который принимает всю боль своего народа, вот что-то в этом духе то есть он должен понять и принять все что есть вот все, все темное в народе своем и все светлое в своем народе то же самое человек как ну скажем так проявитель до да, своего тела он должен принять все что в нем есть принять все свои болезни все свои болячки да ну вот все все темное все светлое и Взять на себя ответственность, что да, я принимаю, и это все мое, и, э, и только после этого произойдет трансформация у человека, когда он полностью всем сердцем это примет. Подождите, а если в сеансе получается, что он не принимает, потому что это что-то плохое? Ну, тут сложно работать с такими, которые э, разделяют Плохое, хорошее. Блин, так все такие практически. Тут нужно проводить проясняющие беседы. Объяснять человеку, что возможно перед сеансом объяснять человеку, что плохое это. Чтобы избавиться от плохого, нужно принять сначала это плохое. Потому что оно плохое. Почему оно плохое? А, потому что ты его не принял, поэтому оно плохое, да? Ну. А, оно как бы, ты его делаешь как бы рядом стоящим, как бы не твоим. Хотя ты должен принять ответственность, что именно это существо, именно эта сущность, она пришла именно к тебе. и она пришла к тебе не случайно потому что в тебе есть нечто что притянуло именно эту сущность и тебе нужно пройти этот урок то есть фактически ты должен принять то что ты сам позвал это существо для того чтобы тебе был при чтобы тебе дали определенный урок то есть нужно в людях воспитывать ответственность ответственность за все что в них есть вот в чем суть тогда и не будет вот этой вот двойственности А пока человек безответственен к тому что в нем есть он думает что это все где-то там что это прилипло ко мне как пиявка какая-то а те же самые пиявки там или клещи, это же тоже не случайно. Нет ничего случайного. Интересно. Как у нас там обстоят дела с человеком, чем он там занимается? Да слушает внимательно. Не уходит далеко, не получается? Не, он уже давным-давно далеко ушел. Но при этом слушает, да? Да, конечно. А как-то объясните, вроде он далеко, но слушает. Как это понять? Ну, он как-то вот из какой-то далекой, далекой комнаты слушает, Не разговор. вмешивается? Нет, конечно. Чем он да. вмешиваться? Ну, я не знаю, может, он встречал у него, его, так скажем, этих в его случаях были такие вот моменты, когда человек как бы часто вмешивается логически. А, ну да, да, конечно. Бывает, часто, бывает. часто бывает. А с чем это но, связано? Но это когда человек сомневается э, в том, что ну, ве, верит, не верит, э, о, действительно ли это так. То есть вот э, как раз-таки э, здесь идет работа с, со своим сомнением и сомнения, почему происходит. Потому что есть э, разница между реальным видением и видением того, что есть, да, uh -huh. и тем, что человек фантазирует, галлюцинирует. И вот сомнение, оно как раз-таки находится между ними. Это такой мостик, пока пока человек галлюцинирует, будет присутствовать сомнение. Когда человек поймет разницу между ну это как-то понимание приходит внутренне далеко ну, ум не способен воспринять такие вещи он не может э, понять где это видение и отличить его от э, от иллюзий ага. это очень тонкая грань это не по зубам у ага. это долж... поэтому это делается только в трансовом состоянии и ну и, соответственно, работать человеку только в трансе нужно с, этим, с этими сомнениями, а с этими mm -hmm. иллюзиями. А вот, а как вот, допустим, он поступает, когда вот такие люди? И у меня тоже они зачастую, да, ну, много таких. Не, не говорю, что всех. Да. Это, наверное, можно сказать, людей, которых мало практики. Вот первый раз, которые погружаются, они вот все равно не отпускают вот это логическое мышление. Вот они как, пытаются контролировать это состояние. Да, да. Да. ну как с ними вот только объяснять только приводить к человеку ну опять таки это такая работа большая да это такая колоссальная работа на самом деле то есть человек человек должен проделать с собой работу довести себя до такого состояния чтобы наконец-таки себе довериться. То есть человек же не доверяет самому себе во время того, как сомневается. То есть он не гипнологу не доверяет, а он сам себе не доверяет. Как же может быть так, что приходят картинки, образы, мысли, а может быть это все-таки иллюзии? Ну и вот начинается игра такая с сомнениями. Это ну, дело привычки. Дело привычки в доверии к себе. Нужно заслужить, скажем так, mm -hmm. доверие к себе. Ну mm -hmm. вот. А Большая вот, работа. А вот такой момент, смотрите. Кстати говоря, ему там тяжело дышать. Нет, это а нос слушаю. Не, не, не, это аллергия у него. Не мешает ему, не отвлекает его. Нет, нормально. А, слушай, нормально. А вот смотрите, по поводу, опять же, темного, светлого, плохого, хорошего, вот ясновидящие, да, возьмем людей ясновидящих. Угу, они угу. же, вот есть такие, вы же не отрицаете, да? Хорошие? Да, да конечно, есть, конечно. Которые видят тонкий мир, даже без погружения, то есть они их видят да, просто этот тонкий мир. Да, да. И каких-то существ видят, или там душ, который там без разницы, разных. Я ср сразу хочу сказать, прошу прощения, что перебиваю, да, да. они не без погружения. Они сами себя погружают, ну да, как то, есть да, да, да. то есть они и... сами переходят. Да, да, да. То есть это казалось бы на первый взгляд для нас как будто они вроде в бодрствующем состоянии, но Ну да. Да да, да. да да Они в транс входят и видят. Ну да. Ну то есть это то же самое, это та же самая тема, только э, не нужно, допустим, вас, чтобы э, вот этого человека погружать в трансовое состояние. Если бы он мог сам выходить в это трансовое состояние по мановению там, ну как он захотел, uh -huh. он зашел в это трансовое состояние, и вот точно так же сейчас общается, Вот что-то в этом духе. Uh -huh. Ну вот смотрите, ясновидящие видят, яснослышащие слышат, ясночувствующие чувствуют. А вот возьмем ясновидящих. Они этих существ тоже видят там какими-то карагозябрами, еще что-то таким, да, негативных. Это как угу. тогда? Это почему они таких видят их? Так Отсюда? у них тоже ум есть. А, это склад ума есть... и поверье такое, что именно так, да? Ну они тоже галлюцинируют. Так подождите. Ну, конечно. А как тогда объяснить тогда? Смотрите, они же ясновидящие, соответственно, угу. они, значит, их видят такими, какие они есть, или это их мозг вырисовывает? Нет, конечно, их мозг примешивается. То есть они видят, что есть определенное существо зажим а как оно выглядит но это уже э, фантазия человека есть люди которые ну скажем так там же тоже градация есть э, допустим вот те э, среди ясновидящих тоже есть градация то есть те люди которые отключают мозг э, на сто процентов да, ну, есть и такие да? ну, скажем святые люди или вот, или люди как то есть у святых вообще нет разграничения между трансовым состоянием и не трансовым состоянием они видят все единым у них нет такой двойственности они просто видят и все мир каким он есть они не то что переходят оттуда туда они знают видят и все им им не надо верить. Uh -huh. Так хорошо, тогда вот так, допустим этот святой, который сто процентов отключает мозг. И, э, и навидящие, которые там не полностью отключают мозг и видит этих э, существ, энергии э, каких-то в таких красных, ну, ну, так сказать, бяками каким нибудь или страшилками. Uh -huh. А uh -huh. как святой их видит, этих бяг? Как, как? святой видит? Да, он же отключил, полностью отключает мозг, как он видит эти бяки, как они ему представляются? Ну, он полностью же, полностью всех принимает. Для него нет вот этого разграничения. Хорошо, подождите, а как он их видит? В виде чего может их видеть? Да просто в виде света. В виде света темных? Да, да? Это... А что, ну, Те как, темные а как он различит их? Темных от светлых, если А он не отличает их? нет разграничения их же темные светлые опять-таки это для тех кто для логики для логического мышления а для него нет темных светлых для него есть просто свет Подождите. это частички света а так он их воспринимает что все несут пользу и все делают свою работу так что ли? ну конечно конечно он не воспринимает он это знает Подождите, ну хорошо, темная она как бы на нас влияет, чтобы мы негативные эмоции да, выплескивали. А как он тогда понимает, что вот в человеке есть темное, но он увидит его светлое, но при этом это темное воздействует на негатив его? И что он тогда, как? Я вот не понимаю этого. Вот смотрите, ясновидящий видит темным. Вот эту темную сущность, и старается там, если он еще есть навидящий, еще и может убрать ее как-то, убирает эту темную сущность. То есть он явные градации есть и разграничения. То есть разделение светлого от темного. А святой видит все светлое, и что? Он даже не пытается их убирать или как-то подсказать, что как нужно на темное, обращать внимание, и как его убрать. Вот когда находишься в обществе святого человека если посчастливается вот такая вот Возможно. возможность да это будет здорово вот когда находишься в обществе такого человека то ты начинаешь пребывать в блаженстве uh -huh. ну то есть состояние тебе вот как в таранте да люди ну вот как сейчас допустим вот у человека ему ничего не нужно он ну вот просто в блаженстве находится ему хорошо и все у него нет понятия темное светлое и когда человек приближается по какое-то время вот в обществе святого он тоже приобретает вот это вот состояние блаженства а святой он постоянно находится в этом состоянии поэтому он и святой что у него нет разграничения а разграничение опять-таки говорю это для людей для ума темное светлое когда человек полностью ну вот действительно достиг святости он находит он блажен вот поэтому на россии говорят вот были блаженные почему он блаженный потому что бьешь его палками там избивали издевались над ним он все равно все это ну, он ему жалко было людей он делал то, что велит ему вот сердце. Он такой, как он есть. Ему не нужно было какие-то роли играть. Вот изучите вопрос блаженных на Руси. Вот очень интересная вещь. Посмотрите, что это за блаженный человек. Вот это действительно святые люди. Им ничего не нужно было от мира. У них не было никаких. Есть еда, хорошо. Нет еды, тоже хорошо. Ну, то, тоже во благо, да? То есть какое-то испытание человеку нужно провести. Uh -huh. Они абсолютно были не предвзяты к материальному миру. Они просто были. И в конечном итоге люди принимали их. Какими... Сначала агрессивное да, отношение к ним было, к этим блаженным. А потом со временем люди при... привыкали к ним, принимали и начинали любить. Прям ну вот весь народ там, где он был. Этот блаженный, он люди просто вот все несли к нему и почитали его, любили его не не за что-то, а просто потому, что он есть, просто вот его присутствие, оно все освещало. И с этим были согласны все, и цари, он и царю мог в лоб дать, да, и сказать то же самое, что он мог высказать и равному да ну по социальному статусу человеку то есть ему было все равно и это было не наиграно а действительно вот это есть отсутствие темного светлого то есть вот показатель блаженства он есть показатель святости человека чистоты человека и вот этих вот темных светлых бесов да он называл там изгонял по-моему, к праведникам приходил, разбивал стекла, да, что-то в этом духе. Спрашивали его, почему он разбивает стекла? Потому что, ну, что-то он там объяснял, да, что демоны находятся рядом, или наоборот в доме вот у тех, кто не поклонялся в церковь не ходил, ну как отступники, да, их называют. Угу. Ну, в общем. Странно, подожди, пока... если он не разделяет, зачем он их называет демонами? Это для людей. Для людей, потому что. По-другому а... не поймут, что ли? По-другому не поймут. Ему, ему нужно как-то а, нести слово людям, чтобы, чтобы люди, ну, до людей дошло. Это, ну. Люди находятся в двойственности, как-то до них нужно доносить. Поэтому он и доносил до них, что ну, такими вот методами, по-другому по друг, по никак. Если он, так скажем, понимает это, он же должен говорить, говорить что не просто выгнать. Вот, это как блаженный, он своего рода тоже должен, как сказать, и причину, и следствие, то есть, чтобы человек осознал, то есть, как вот мы сейчас говорили только что, uh -huh, да, не просто uh -huh. выгнал сущность какую-то, а чтобы человек осознал, проработал это. И вот когда он тоже этих демонов выгоняет, он же должен донести тоже до людей, как правильно его изгонять, ну, изгонять, ну, в кавычках, и чтобы люди понимали, почему он приходил, этот демон, с какой целью, и как, что он для них нес, чтобы он не вернулся обратно. Здесь есть разграничение в разности сознания. То есть мы с тобой являемся людьми, которые тоже имеют разграничение в уме. А святой человек, он просто своим присутствием а, может менять сознание человека. Да, Мы не, не, не спо... да он именно а, находясь в обществе со святым человеком, сознание человека меняется. То есть на глубинных он, уровнях. То есть вот это что-то он там делает или в говорит, да, вот надо вот так, вот так сделать. Люди, люди просто, он своим присутствием или своей энергетикой дает осознание точно такое же, как у него? да просто он подтягивает людей до своего уровня э, осознанности но это подождите навсегда или на момент присутствия его ну это опять таки будет зависеть на момент присутствия но это будет зависеть от человека насколько он э, то есть нет такого понятия навсегда э, в момент присутствия можно если вот человек находится в обществе со святым человеком он может избавиться от всех своих болячек до да, каких-то даже излечиться от неизлечимых болезней поменять свое сознание но если он не продолжит свою работу в этом направлении то есть он может снова скатиться на тот же самый уровень он может заработать все те же самые болячки это не значит что он встретился со святым человеком и у него все навсегда прошло я рассказываю о тех методах которые смогут помочь но ну, вы же, вы же спрашиваете угу. как лучше доносить человеку как эффективнее работать с человеком да. вот я и даю рекомендации что необходимо после сеанса давать закрепление человеку чтобы он работал с этим я же не говорю что те гипнологи которые работают с галлюцинациями они не приносят людям благо они приносят благо но это скоротечно, то есть человек не осознает, что с ним сделали. В данном же случае, кстати, вот эти вот блаженные, они не факт, что сами осознают, что они, ну чем они являются. То есть они просто есть ага, Это ну, воплощенные да, да. души. То есть он даже да. не думает, блаженный он или не блаженный, да? Ну конечно, конечно это воплощенные души великих там может быть мастеров или святых каких? ну очень осознанные души но он попадает как правило в такое тело которое имеет определенные ограничения ну и как правило это связано с умом умственные да То есть он не, не дурачок, ну хотя его часто называю дурачком. Просто у него есть какой-то такой вот переклин небольшой. Он кажется странным для окружающих людей. А есть, например, те же самые тоже люди высокой духовности, высокой осознанности, монахи да, такие, там настоятели монастырей монахи какие-то которые в заточении много-много лет то есть они осознают кто они являются в каком они теле находятся ну ага. не суть важно не суть ага. важно я все к тому говорю что важно не столь важно встретитесь вы со святым человеком не встретитесь вы со святым человеком будет у вас сеанс гипноза да с гипнологом не будет у многих людей вообще не бывает да? они даже не задумываются об этом да. Суть в другом получится у вас убрать это разграничение на плохое и хорошее не получится но ну, в этой жизни но в итоге все мы идем к этому то есть процесс эволюции заключается в том чтобы убрать вот это вот Состояние ограничения на земле, состояние ограничения, разделения на плохое и хорошее. Вот в чем задача всего, у ну, каждого человека в отдельности состоит. И важно, чтобы человек брал на себя ответственность. Вот что важно. Ну да. Тогда вот интересный момент. Вот вернемся к ясновидящим, ну вот, хорошо, <coughs> у нее или у него это способность, да, mm -hmm. у ясновидящего. Так, и он, допустим, видит, ну или она, неважно, человек этот видит, что происходит. То есть он этих сущностей видит там, ну, в негативном каком-то оттенке, да, то есть каких-то, может быть, там мозг подрисовывает каких-то сущностей, то есть в людях этих, и он помогает человеку, но ведь способность у него это не просто так, и видение mm -hmm. такого, таких сущностей именно так, не просто так. То есть он, значит, должен видеть их такими, или же здесь какой-то другой момент? Ну, если вот э, я сейчас переложил это ощущение э, негативной сущности на себя, ну на человека, да? Ага. Э, ощутил вот эту вот сущность в себе и э, такую вот вещь э, изрекаю mm -hmm. <смех> интересное слово <смех> вот, э, вот эта сущность негативная она несет определенный урок и этот урок называется э, то что человеку э, то что его тяготит то есть э, вот та ноша, те, тот рюкзак с камнями, который он несет за собой, вот это вот олицетворяет негативная сущность. То, что человеку мешает э, воссоединиться со своим, э, ну, стать счастливым, да? А счастливым он может стать только единственным способом. Воссоединившись со своей собственной природой, с, с, с, с, с, с, с, с Творцом. Когда он соединится с Творцом, тогда произойдет избавление от всего этого груза и те, те негативные аспекты которые мы привыкли воспринимать как негативный и которые видят а, а, ясновидящие да как негатив mm -hmm. а, это как раз таки проявление той тяжести, которую несет человек на себе. То, что мешает ему воссоединиться со своим первоисточником. Вот, вот в чем э, разграничение на уровне ума. Э, как, как можно донести человеку, что это такое? А если он, он убежден, что он делает правильно, что вот так его миссия, это, это его воплощение такое, чтобы он видел это, именно так видел, помогал, именно так по-другому никак не может быть. Это вы сейчас про гипнологов? Нет, ясновидящие. Вот ясновидящие, да, что вот я именно так вижу, вот так это все и на самом деле, вот так какие там одно целое. Это, то есть почему это так? -то? Ну, так, пусть так и видит. Ну, он тоже своего рода помогает, не своего рода а помогает. Он же указывает человеку на, то есть, ясновидящие, скажем так, они больше видят, ближе. Не то что, да, они не то чтобы даже ближе к источнику, да? Мы все в одинаковых условиях находимся. Они не ближе к источнику Создателя, да? Мы все находимся там вдоль и, там, ну, скажем так, одинаковое расстояние у нас до Создателя, uh -huh. у всех, uh -huh. он находится в нас. <laughs> То есть фактически никаких разграничений нет, но мы сами своим мышлением в течение многих-многих жизней загнали себя в состояние, когда мы отделили себя ну это иллюзия отделили себя от источника А ясновидящие они несколько начинают различать обычный человек он как правило очень погряз в рутине в этих иллюзиях у ясновидящего уже больше сомнений но ну, таких позитивных сомнений в плане он начинает что-то видеть, что, mm. блин, это, это не так, это, это иллюзии. Обычно человек не видит, что это иллюзия. Он даже не осознает, что он живет в иллюзии. Ясновидящий начинает видеть, что это иллюзия. И он начинает видеть других людей, что они находятся в иллюзиях. И они начинают других дергать. Ребят, вы чего? Проснитесь. Где вы находитесь? Посмотрите. А вот эти вот иллюзии являются нашими вот этими камнями с рюкзак, рюкзаками с камнями, да? негативными сущностями или, или просто, просто иллюзиями. Есть тоже светлые иллюзии. Типа, на самом деле это все темные иллюзии, потому что иллюзия есть иллюзия. А человек, ум настолько искусен, что начинает делать разграничения между иллюзиями. Вот, вот это светлая иллюзия, вот это темная иллюзия. Вот в чем идиотизм заключается. Иллюзия, она просто иллюзия. И человеку нужно просто осознать, что это иллюзия. Но ясновидящему, чтобы донести до обычного человека, что это иллюзия, ему приходится... Ну, человек живет умом. Обычный человек, он живет умом. И ему приходится какие-то уловки вот делать также обманывать ум через вот эти вот э, ил, иллюзорные состояния ну как это игра в кошки-мышки но он не показывает человеку э, ну или как скажем мало из ясновидящих э, тех кто действительно способен донести и вообще доносит и хочет донести до человека суть того, что нету никаких темных светлых, это просто одна иллюзия и все. Вот до, до чего мы договорились. Темные и светлые это иллюзия. Это просто одно и то же, называется по-разному. Интересно. А вот такой момент: во время беседы он бывает руки поднимает и жестикулирует. Вот я бы хотел разъяснить да, вот этот момент. Скажите, пожалуйста, а с чем связано? Вот смотрите, он в трак... мы уже в прошлом сеансе это говорили, но все же в голове не укладывается. Или же он настолько хорошо входит в это состояние, нежели другие люди? Потому что вот он влетает быстро в это состояние. У меня есть с чем сравнивать, так сказать. есть с кем сравнивать. И он во время беседы бывает жестикулирует руками. Это его не возвращает в логическое сознание? Не-не-не возвращает, все нормально. А поясните, как это, с чем это связано, почему вот так вот. То есть тело, как будто вот такой ощущение, как будто он никуда не. Он просто сидит, как будто лежит и мне вещает. Просто вещает еще. Просто лег, закрыл глаза, и вот давай там. Ну, в голове ну, не укладывается да, да, это, да. что в каком, в каком он трансе, он просто рассказывает мне свое мнение и все. <сёк> ну да, согласен, согласен. Да нет, на самом деле, вот в обычном состоянии он такой, особенно когда не расслаблен, ну как, грязнет, когда очень сильно в материальном мире, такой достаточно скуп на эмоции на жестикуляции и так далее а вот в данном состоянии это такой выход ну и на физическом плане и на энергетическом на эмоциональном плане просто неосознанный выход его вот этих вот зажимов скажем так то есть это тоже помогает ему как-то работать со своей физикой и с ментальным телом. А вот э, при этом он сейчас как свое тело ощущает? Какие ощущения в теле? У него? Да, как, ну, я, что по поводу, оно есть? По поводу расслабления все вот такое. Я прекрасно, он прекрасно расслаблен. Все, все замечательно прекрасно расслабь. Я имею в виду, но ну, знаете, у кого-то бывает тяжелое наоборот, а у кого-то очень легкая у кого-то еще что-то расширяется. То есть у всех все по-своему, вот у него как. А, а разные состояния. То есть вот поначалу, как в прошлый раз, было состояние, когда он находился ну, вот в такой вот в камне. Как все тело очень каменное, очень тяжелое. Uh -huh. Сейчас просто.. Вот когда происходит, ну то есть был акцент на теле в то время, когда оно казалось каменным. А сейчас, когда акцента на теле нет уже, тело оно само по себе, а сознание оно само по себе. Ну понятно, что они находятся в одном месте, но тем не менее тело оно как-то там само по себе живет, а он сам по себе. Вот, вот так. То есть акцента на теле больше нет. Почему? Потому что в процессе разговора вот эта вот установка, она работает, и сознание, оно все-таки, состояние транса увеличивается, и сознание несколько, ну, скажем так, отделяется, да, условно, скажем, от тела. А тело, ну, ему необходимо что-то делать, там, где-то у него что-то зажимчик, да, какой-то, и вот он начинает там вот эти вот э, uh -huh. жестикуляции делать, еще что-то такое. Ну, из привычного своего состояния. Uh -huh. То есть в привычном состоянии тоже, оно э, как правило, это неосознанно происходит. Uh -huh. И здесь тоже. Так вот, почему я и спросил это вот об этом? Потому что, слушая это, можно подумать, что человек просто вот, ну, Вещает, говорит, да? да, просто говорит uh -huh. свое мнение не в трансе. То есть вот от логики, от мозга идет ему. Это, это складывается ощущение такое. Даже вот когда в первый мы вот проводили, я выложил этот сеанс, кто-то из людей написал: отличная лекция из тонкого мира. Ну так оно и есть фактически. Ну да. И, лекция из тонкого мира. У многих мира. может, у многих даже у меня вот складывается впечатление, что действительно вот он просто там говорит и все, говорит и и, ну не похоже, короче, на классический транс. Вот к чему я. А, ну да. Но просто это нужно знать человека, что он в обычном состоянии такое никогда не скажет. Вот сколько раз пытался на камеру записать какое-то приглашение или что-то в этом духе, но невозможно, ну не получается. Только методом заучивания тупо бубнение и все. А в трансовом состоянии, когда он входит через, ну вообще в принципе входит в свое состояние через гипноз или медитацию он может вот только в таком состоянии возможно вот таким вот образом разговаривать только так хорошо а вот это ладно помимо разговора что он свободно говорит а вот еще у людей может сложиться и складывалось впечатление что вот почему и назвали э, как то лекции до да, из тонкого мира но я думаю это он как наоборот понравилось наверное человеку а может нет не знаю uh -huh. э, имеется ввиду что помимо того, что он свободно и легко так говорит, может сложиться впечатление, что это не, не высшее я или не высший аспект говорит, а мозг человека говорит. Вот в чем дело. Mm. Вот почему я назвал это как, как не трансовое состояние. То есть, не классический транс, а просто человек лег и от мозга mm. там что-то придумывает и рассказывает. Mm -hmm. Ну вот, вот я и говорю, что в данном случае мозг, он... Ну такое впечатление, что, ну это не впечатление, а у человека стоит некий, как это сказать, блок. То есть это и в натальной карте видно в астрологии, и в принципе по по жизни человек уже как бы увидел эту вещь у себя что оно действительно есть, с чем-то связано, первопричины как таковой не выявлено, но как бы к этому подводит потихонечку жизнь сама. Блок на, на чистоту информации. То есть это сто процентов не идет от мозга сейчас. Это Именно вот э, в обход мозга идет информация. Угу. И... Э, э, ну, как я могу доказать Только... Я никак не могу доказать, потому что это нужно знать, опять-таки, ну, как человека общаться с ним. Ну да, да, да. Вот я тоже особо доказательств не люблю, но, знаете, тоже вот... А, с другой стороны верить всему подряд это тоже согласен согласен ну поэтому просто переключайте эту информацию на ощущения на чувство и в принципе я то не говорю никаких таких вещей вы задаете вопросы и я отвечаю на них угу. ну не то что разумно а по-моему про -про простые вещи говорю как мне, как мне кажется то есть элементарные а такой тогда момент а почему тогда вот, вот я это замечаю он входит и с вами легко на контакте то есть у него так скажем предрасположенность вхождения в транс очень высокая то есть он опять же от чего это он практика много практиками занимается да не ну как бы человек есть люди которые много занимались и в прошлых жизнях то есть это ну, есть наработки есть какие-то определенные способности у него а это не значит что он сейчас занимается много практиками угу. просто это данность такая а заслуженная данность скажем так да а есть люди которые но ну, это что касается его вот вот так вот заслуженная данность вот и все угу работал наработал пришел с этим уже в этот мир ну какие-то практики он делает в этом в этой жизни ну если сказать что он наработал это в этой жизни то ну конечно этого недостаточно для того чтобы входить вот в определенные состояния но опять-таки говорю в обычном состоянии у него стоит блок необходимый блок который предохраняет его от входа. Так, а этот блок это мы состояние. можем устранять? Мы этот блок можем устранить? Нет, нет. Нельзя. Нельзя. Почему он нам объясните, пожалуйста? Это намеренно. То есть это... Ну, как бы назвали... Как там? Изгонятели, изгнанники демонов, да? Но это что-то вроде демона сидит. Но это необходимый демон, который... а -а -а. Так в смысле, нельзя почему-то шел сам должен? Да, он должен дойти, искупить это. Не просто понять это, а искупить, искупить то, что он нашкодил в прошлой жизни. Подождите, а как можно термин искупить другим термином заменить? Какой подходящий еще? Не проработать, проработать? Проработать. Да, проработать. Mm -hmm. Все, ясно. скупить, А то как-то звучит это, знаешь, так. Искупление, типа, что-то такое. Ну, это, во всяком mm. случае, мое такое впечатление mm. от этого термина. Ну, mm, да, да. Ну, это интересно. Хорошо себя чувствует человек. Продолжаем? Да, все отлично. Все отлично. Хорошо. А вот такой еще момент. Значит, а если попробовать его сейчас с вами просканировать? Давайте попробуем. Давайте просканируем его. Просканируйте, пожалуйста. И сделайте это совместно. То есть с его осознанием, чтобы он увидел это. Просканируйте, пожалуйста, осознал, чтобы, что, где это конкретно, что он найдет, или что вы ему поможете найти. И пускай и, я даже сказал, опишите, где вы нашли что-то у него есть. Ну, помимо этого блока, может, который можно будет проработать. Еще какие-то блоки у него есть. Зажимы там. В каких частях тела и что это такое ну вот есть э, горловая чакра и область груди то есть э, там есть некие а, ну и в районе печени то есть э, вот сейчас аллергическая реакция идет это э, ну скажем так все это он и так знал и понимал и осознавал. Суть в другом, что все это взаимосвязано вот с этим самым блоком, которые ему необходимо проработать. Самообъемлющие, что ли? Да, конечно, это две взаимосвязанные вещи. Это тянется именно оттуда. То есть через проработку того или иного аспекта, точнее через проработку аспекта вот этого блока угу. уйдет все все остальные. То есть, он прорабатывая один прорабатывает все сразу? А, но это основной, как скажем, это пробка, которую необходимо вытащить, угу. и все остальное просто смоет потоком воды. А, ни в какую вы не хотите ему, да? Но ну... он он должен сам. До этого он уже смирился, он уже сам принял. Хорошо. Понимает. А давайте, как вы нам посоветовали. А если он сольется с ними, так скажем, станет ими и прочувствует, прочувствует, как проработать это можно? Дайте ему прочувствовать эти блоки, эти Да, он, он-то их принял уже, уже давно. Угу. А, ему необходимо проработать вот этот вот блок то есть они вот эти сущности которые сидят в горле легкие захватывают И их печень они являются подсказками если их не будет он вообще забьет на тот самый блок вот в чем дело то есть ну вот такая вот сложная конструкция Хорошо, а если он их э, прочувствовал, он их осозна, ну так скажем, понимает, то как ему проработать? Он сам их не отпускает. А как вы посоветуете, как ему проработать тогда? Как вот от... открыть? Да он эту знает он, он знает, как работать. Это просто нужно брать и делать. Mm. Все, все, все элементарно, все просто. Просто просто он не делает. Чего-то ждет. Чего ждет? непонятно ну, даже даже вы не знаете почему это нет это свобода воли то есть э, у каждого человека а -а -а. есть свобода воли и сколько ему необходимо ждать даже если он скажем так положит эту жизнь другую жизнь на это ну он наработал у него есть возможность э, он заработал время которое он может ждать mm -hmm. Понимаете? А вот такой у меня вопрос. Смотрите, допустим, человека погружаю, сканируем, находим разные зажимы, блоки. Угу. Стоит каждой отдельности прорабатывать или все вместе сразу? Вообще, желательно и с человеком, и с более высокими субстанциями обсуждать этот вопрос непосредственно то есть возможно вот в некоторых случаях есть какая-то ну вот как здесь да открываешь одно угу. и включается все смывается все угу. возможно есть такие комбинации возможно они как-то друг от друга вообще отделены то есть не связаны по-разному каждый случай индивидуален и желательно бы вот опять-таки с каждым из вот этих субстанций общаться отдельно то есть человеком сознанием человека с высшим аспектом там с наставником ну, вот. то есть у них вот интересов... вот. интересоваться как лучше их прорабатывать да? конечно конечно и искать вот первопричины вот этих вещей все, все все как обычно по стандартной схеме. Но ну просто... Ну да, я понял. С разных сторон нужно смотреть, не с одной. Интересно. А вот такой вопрос. У человека был вопрос, но он как-то подходил к нему скептически, не скептически, а не уверен был, что вы ответите по поводу плоской земли. Вот, это да, вот ну сейчас да, вообще да, да. нашумевшая такая... Прям тема массы, которая вливается в умы людей. Что вы можете сказать вообще по этому, по этому вопросу? Не, ну вот правильно сказали, вливается в умы людей, ничего под собой не имеет, вообще не имеет никакого значения. Он знал, что я именно так отвечу, я именно так и отвечаю, что это не имеет никакого значения для развития сознания человека. То есть mm. вот в данном случае. Моей задачей э, донести до сознания этого человека и через сознание этого человека э, другим существам э, понятие свободы, да? Понятие свободы э, через недвойственность. Вот моя задача, задача этого человека. А вот эта вот информация, она просто отвлекает. Она не имеет никакого значения, она более того, она несет в себе негатив, если вы заметите, понаблюдаете за собой, когда вы смотрите подобные ролики или читаете подобную литературу, то она несет в себе, вызывает в человеке негативную реакцию, негативные эмоции. И человек выплескивает этот негатив, что вот его столько лет обманывали. Вот столько лет он а, вешали лапшу на уши, что а все-то совсем наоборот. А, так подожди, так а можно наоборот, как раз-таки нам как раз-таки лапшу и вешали, а вот она правда на самом деле? Так не может быть? Так нет, я и говорю про это. А, если это так, вы смотрите не на то, что вам говорят, а смотрите на то, какую реакцию Ваше тело э, имеет на. Подождите, тело может обманывать. Ну как тело может обманывать? Тело не может обманывать. Ну, мозг же дает импульс телу. А мозг еще ну, тот обманщик. Поверь, я же не обман. говорю о физическом теле. Я говорю о ментальном теле. То есть чувства. Ну конечно. Mm. Вам необходимо прочувствовать вот эти вот вещи. Э -э опять вернемся физическое тело ментальное тело это все одно и то же самое тело то есть это вы вы есть все и физика и душа и сознание и дух то есть вы есть единство вот этих всех вещей если вы будете разграничивать все эти вещи то это уже будет не вы вот это вот существо вы есть вот это единство всех вот этих вещей. Плоть, дух, душа, да? Uh -huh. Поэтому я говорю с точки зрения единства. Старайтесь чувствовать через все вот эти три аспекта. Если вы будете чувствовать через только физику, естественно, она вас обманет. Сто процентов она вас обманет. Если через дух, тоже вы будете обмануты. И так далее. Поэтому старайтесь мыслить через все эти три аспекта. Если у вас есть гармонизация, ну как, пазики вот эти сходятся, дух, душа, тело, все сошлись, и у вас гармония внутри. То есть вы чувствуете, что да, это и есть та суть э -э та истина которую э -э я искал то то это и есть ну как э -э информация вот первоисточника когда идет совпадение <къем> а как когда, когда вы ну я к чему говорю к тому что э -э когда когда я говорю чувствуете но ну, прочувствуйте то или иное событие или действие или человека, то вам необходимо делать вот этот собирательный образ. Прочувствуйте на всех трех уровнях. Итак, вернемся да вот к этим роликам. Вот эти ролики, они что в человеке? Они возбуждают в человеке агрессию, возбуждают в человеке Но неприятие, неприятие, неприятие нет, да. Неприятие. То есть идет дисбаланс значит что эти ролики не несут скажем так они заставляют человеку усомниться задуматься вроде бы с одной стороны но с другой стороны если бы они усомнились и задумались и это привело их ну, к чему-то да то есть под этими роликами был бы какой-то выход то есть ну да хорошо земля хорошо она плоская ладно мы это приняли к примеру и что ну хорошо нас обманывали хорошо и что и что нам с этим делать а эти люди они не несут не дают никакой альтернативы они просто возбуждают в злость вот эту агрессию ненависть и все на этом э, завершают свою деятельность то есть фактически это путь отвлечения отвлечения от того что человеку необходимо делать поэтому смысла нет об этом говорить потому что э, эта тема она будет э, как через ум человека пропущен как через фильтр и э, ну как пойдет снова в негатив то есть нет смысла перебирать косточки этим людям, потому что ни к чему позитивному, никакому развитию, никакой эволюции это не приведет. Подождите, так смотрите, вы так пример такой, ну хорошо, да, вот она значит плоская, нас обманывали, и вы сказали, и что? Так, что на самом деле значит она плоская, что ли? Нет, это не значит, что она плоская или круглая. Это, это значит, что это не имеет никакого отношения к вашему развитию. Это вообще не имеет никакого отношения. Это э, это просто отвлечение вашего внимания на всякую ерун, ерундистику. Uh -huh. Бара... Ну, это все равно, что э, давайте создадим тему. Э, вот Буратино, может быть, он был все-таки железный, а не деревянный, а? Вот. Э, а, ну вот есть... все-таки нас столько лет обманывали, столько книжек писали про Буратино, а он, оказывается, был железный. елки палки мы все были обмануты, столько нет. Вот такой же идиотизм. Ну, в принципе, <сínt> да, большого-то ничего не меняет, но. Какая но... разница? Ну это в мозгах тогда да действительно не указывается оказывается папа-карло был не столер а... <смех> пло... да, да, да, да, <смех> да. нас обманывали что ж делать <смех> ну то есть вот э, фильтр должен быть у людей внутренний а как тогда вот вы посоветуете чтобы гармония была тело душа дух тело душа дух но опять-таки это нужно вырабатывать в себе принятие себя. То есть необходимо работать над собой по направлению к самоизучению, самоисследованию. Но это даже не самоизучение, а самоисследование, вот это избитое. Это нужно вырабатывать доверие к себе. То есть каждое ваше действие идеале должно быть осознанным осознанным это что значит это не значит что вы его ну что вы понимаете его со всех сторон это невозможно для вашего ума для ума человека это значит что вы сопоставляете его со своим внутренним это мое или это не мое? ну в смысле не то что мое не мое а это гармонирует с моим внутренним состоянием с моим внутренним миром или же нет и нужно ли это из этого и делается вывод правильный правильный путь человек выбирает э, только в том случае когда он может сопоставить э, это мое или это не мое, мой это путь или не мой со своим внутренним аспектом со своим внутренним я а. А, и через доверие через ну как вот сейчас мы работаем с ментальным да, телом с душой работаем а, также а, сейчас не происходит никакой работы с физикой к примеру да хотя мы можем посмотреть на нее но тем не менее работать с физикой у нас не происходит с физикой мы можем работать только вне трансового состояния а, бодрствуя занимаюсь какими-то физическими нагрузками то есть это чисто сфера ума но тем не менее мы можем посмотреть подкорректировать из трансового состояния свою физику и чем вот вы говорите тело нас может обманывать она может нас обманывать до тех пор пока у нас не будет вот этой вот внутренней гармонии пока мы не научимся доверять себе полностью когда мы научаемся доверить себе полностью наша физика становится единым целым с нашим ментальным духовным вот со всеми планами то есть мы становимся единым целым и в таком случае тело никогда нас не обманет потому что мы есть одно вот в чем суть опять-таки вне двойственности интересно человек себя хорошо чувствует да все отлично прекрасно вот такой вот вопрос вот погружая не знаю сталкивался ли он с этим не было у меня неоднократно когда человека погружаешь и человек в этом состоянии приходит понимание или наставник говорит или он сам осознает что он пришел на землю так если выразиться пришел да инкарнировался здесь несколько жизней или первую жизнь живет а до этого жил где-то там ну инкарнировался на других планетах звездах других мирах как вы к этому относитесь и поясните что это такое вообще то есть ну такое это нормально то есть это так и есть то есть душа ну, пришла ну, сюда инкарнировать теперь на планете Земля инкарнируется. До этого это, не, это не единственное место, где душа побывала. Хорошо, да, а почему да. они называют, э, вот, допустим, там с Ориона, я не знаю, с э, еще откуда-нибудь, там, Сплият и еще откуда-то говорят, приходят. Ну, большое количество мест, так скажем. И вот их а. там, там их дом. Это что значит там их дом? Они там родились, и как душа, то есть возобнов... возникла именно в том месте, или же это что такое? Почему они именно акцентируют внимание на том месте, что я приш... пришел или пришла оттуда? Со звезды, с планеты другой, с другой галактики, с других вселенных, сюда на Землю. Почему они именно... Ах... Блин, запутался... То есть обозначают именно то место домом. Ведь дом для души это все, везде пространство. А почему они конкретное место какое-то обозначают? Ну, вот когда новый человек приходит, допустим, в класс, да, всем интересно, кто он такой. То есть он вызывает сразу такой всеобщий интерес. Все хотят узнать, что... Ну, внимание, внимание у человека сразу возникает. Uh -huh. Здесь та же самая вещь происходит, то есть, ну это опять-таки от ума идет. Человеку не хватает внимания и он привлекает к себе внимание через это. То есть вот мой дом, допустим, с белой медведице, или я с планеты Зета, я там был, но на самом деле это не имеет же никакого отношения э, к его эволюции, эволюционному пути. То есть э, все мы где-то были, все мы э, имеем определенный опыт. Так, а, а почему именно люди, э, ну, вот люди в трансном состоянии приходят им осознание, не только сознание, видят это место именно вот. Вот это вот место, последнее, так скажем, или считает его домом. Почему? То есть я оттуда родом, моя душа оттуда родом. С чем это связано? Ну, просто он для него самое запоминающееся было какое-то продолжительная жизнь какая-то в том месте. То есть, ну, пожил он там, пожил он там. То, есть то это... что ему больше запомнилось, запомнилось то он и а, называет домом. Я, вот, были такие у меня догадки, что это или последнее место его существования до Земли, так получается? Возможно, последнее, возможно или просто... Же, или же самое приятное, да, место? Да, возможно, какое-то, да, самое яркое место, где он там был. А все остальные какие-то, ну, унылые, или еще как-то. Еще такой ответ был, что то место, откуда он пришел, то там на том месте в том на той планете или на той, той везде он инкарнировался много раз поэтому она... в, в транс ну да ну просто сами подумайте состояние мы же ниоткуда не приходим никуда не деваемся мы же вечный и понятие вечности понятно что человеческий ум не способен себя вместить но если задуматься над этим так поразмышлять да над понятием вечности то как где наш дом может быть наш дом везде где мы существуем просто те воспоминания которые являются но ну, действительно там яркими или действительно как вы говорите долгое время душа находилась несколько воплощений в одном месте оно естественно запоминается Хорошо, а с тем связано, что бывают э, такие моменты, что э, человек в трансовом состоянии вспоминает это место или осознает на самом деле, причем были такие даже э, люди, когда даже они даже не предположить не могли, что они оттуда, и когда только они вот в трансе осознают, они так начинают скучать по этому месту, то есть им не только осознание приходит, но вот это вот чувство, как, когда они были там. И им здесь на Земле и приходит осознание, что им на земле вот почему им здесь не интересно или же очень тяжело на этой Земле. Почему скука mm -hmm. идет, скуп, ну, чувство скуки по тому месту последнему, mm -hmm. по доме. Ну да, так оно и есть. А с чем? Ну, то есть, ну как человек воплотился вот сейчас живет, ему же намеренно, да, скажем так, он он и сам себе намеренно стер воспоминания об этом а в процессе сеанса ну получается так что некоторые вещи они всплывают само по себе ну, то есть человек вспоминая прошлой жизни или там жизнь на других планетах естественно если это более такие яркие запоминающиеся впечатления ощущения чем сейчас то он начинает скучать потому что там было лучше ну, оценивает смотрит ну, нормально это, это ну, нормальная да? нормальная реакция просто у человека не такая насыщенная сейчас жизнь ну что поделать всякий опыт полезен угу. интересно а давайте поговорим вот о таком явление как лярвы. Uh -huh. А что можете вообще сказать? Что такое лярва? Ну, та же самая энергетическая сущность. Uh -huh. пиявка А вот с ней также надо поступать, со, если, вот, как мы уже ранее обговаривались. То есть, да, нет... конечно, конечно. То есть необходимо ее принять. Uh -huh. должен взять на себя ответственность за эту лярву. Ты сам ее притянул ответственен за то что она к тебе пришла даже если кажется со стороны что к тебе кто-то ее подсадил то это совсем не так просто человек был инструментом в руках ну скажем так общего механизма и ты сам ее себе притащил это та же самая энергетическая сущность, вы ее называете негативной. Ну вот. То есть их... В смысле их, вы люди. Их много, этих всяких существ, просто мы им даем обозначение? Да, да, конечно. А у них есть То, какой Да, да. Ну, у них разный также уровень осознанности. Поэтому и формы разные. Человека, если посмотреть, мы же все разные на энергетическом плане. То есть мы смотримся, ну, вроде как, да, как коконы, а кто-то пустой кокон, кто-то какой-то искореженный, поломанный, вообще какой-то необычной формы. Потому что идут определенные искажения, и мы все смотримся по-разному. Также и сущности, они, все смотрятся по-разному, и плюс не забывайте, есть бесконечное количество вот этих форум то есть вселенная она же многообразно по своей сути угу. поэтому а как-то вообще возможно себя защитить от подключения вот лярв и их подобных этих всех вообще чтобы подключались они вот допустим они есть и чтобы новые так скажем да не подключались или допустим их малое количество или да я не знаю их нет да чтобы не подключались они такое возможно как защитить себя от подключки? вырабатываете осознанность вот вам защита доверяйте себе ну все все то же самое то есть ну все то же самое все о том же то есть ну опять-таки защититься это что значит это значит, что понятие «я защищаюсь». Это значит, что вы разделяете себя, есть «я», а есть эта лярва, да? Есть некая сущность, которая вне вас, и она вам чужая, она вам враг. Вот что происходит, когда вы защищаетесь. Ваша задача – осознать, что это есть ваш друг, это есть ваш друг который ваш учитель который пришел вас научить тому чтобы вы осознали что вы делаете что-то не так что вы вам необходимо изменить образ мышления вот в чем суть и когда вы это измените она сама собой покинет вас то есть ну ей тоже не не особо то интересно с вами тусить она, да, вас кушает, всякое такое, но она может и в другом месте поесть, всегда есть что-то лучше, всегда есть что-то хуже, да? все относительно. То есть она с таким же удовольствием уйдет от вас, когда, выполнив свою работу, свою миссию, она уйдет от вас, когда вы осознаете первопричину, почему она с вами. Угу. А вы поблагодарите, в свою очередь, ее при примете сначала потом осознаете э, причину а потом поблагодарите угу. и с любовью отпустите хм. интересно а вот лярвы и вот подобные вообще сущности как мы их называем темные они вообще физически воплощаются может странный вопрос покажется но ну, это как бы, если смотреть с точки зрения эволюции, то это такой вот. Э, есть амеба, да, такое э, одноклеточное существо, ага. а лярвы это еще более одноклеточное, нольклеточное, минус там, то есть оно развоплощено. И оно может достичь, если есть необходимость такая. Но не обязательно эволюция идет в сторону уплотнения. Uh -huh. Эволюция может идти в сторону. Есть разные виды эволюции. Самое главное, эволюция это эволюция сознания. Есть существа, которые до да, стремятся по своей эволюционной лестнице. Тому, чтобы не то чтобы стремятся а у, у них природа такая чтобы воплотиться в физическом теле а есть те которые наоборот в другое метят то есть более тонкие более тонкие вибрации то есть это лярва это своего рода просто энергетические сущности какие -то. да да да она менее плотная чем физическое тело мы такие же, мы такие же лярвы, как и они, на самом-то деле. Просто уровень осознанности у нас гораздо выше, чем у них. Ну, он другой. Не выше, он другой. Да. А вообще, каждая сущность обладает информационным полем? Конечно, конечно. А как ее можно понять или прочувствовать, или осознать? это? И каждой сущности информационное поле. Чтобы можно как-то воздействовать или понимать осознавать его. Ну также вам необходимо соединить, принять эту сущность. Mm -hmm. Вот как мы тогда делали с дельфином. Очень интересно получилось. Mm -hmm. То есть вы соединяетесь с этой сущностью и принимаете. Ну вот и, и, есть же такие практики, когда вы а, обнимаетесь с деревом, да, к примеру. Mm -hmm. То есть вы входите в контакт вот были такие друиды ребята входили в контакт с деревьями и какой-то у них симбиоз происходил то есть они друг другу помогали те ухаживали за ними за деревьями а деревья их учили определенным вещам как жить правильно как жить в гармонии ну то Точно так же каждое существо может вас чему-то научить. Естинка. А вот, вот такой вопрос. Смотрите, если я вот задам вопрос по поводу этих египетских пирамид, вы сможете дать информацию о них, кто их возводил вообще, кто участвовал в них, как у вас есть такой доступ к этой информации. Ну давайте попробуем. Давайте попробуем, если есть возможность. Давайте попробуем. Я за задам... вопрос? Вот хотелось бы узнать, кто возводил, что за цивилизация, если или цивилизация вообще, кто возводил египетские пирамиды, как их возводили, какие технологии. <связывая> <связывая> Не, почему-то информация закрыта. Сейчас ага. пошли сомнения. У человека? Угу, угу. Ага. А почему сомнения пошли? То есть ин информация пошла, а пошли сомнения. Но... А пропустить он их не может? Эти, эту информацию просто позволить, как реке лица. Эта информация без всякого, так скажем, вовлечения в эту информацию. Просто пропустить. То, что вы получаете информацию, пускай пропускает через себя. <coughs> без всяких сомнений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все глубже, растворяясь больше и больше, уходя все дальше и дальше. Просто принимаешь, как льется река, безусловно, безонально. 1, 2, 3, хорошо но вижу сейчас были люди обычные ну в смысле маленькие люди и огромные строения просто гигантские поражающие какие-то приспособления очень хитро мудрые краны каких-то Uh -huh. Прям вот какие-то стены. Это не пирамида еще, это какая-то стена из каких-то блоков. Uh -huh. Вот просто стена. Uh -huh. И огромные э краны, но не, по не похожие на современные. У них какие-то изгибы, как похожие на э вот есть э как же качели, качели. Только это не качели а вот без без той формы качели как таковой а, блин как вот это описать форма качели да но не сама качеля, а вот то что ее держит каркас mm -hmm. и, и вот это являлось каким-то образом оно работает поднимает эти перемещает эти блоки Оно не поднимает, оно перемещает. Это механизм для перемещения этих блоков. Вот каркас для качели. То есть как перемещает? Они подвязаны, что ли, эти блоки? Нет, эти блоки вообще находятся как огромная, огромная какая-то, как стена такая. Они еще не сложены в форме пирамиды. А для пирамиды, ух пирамида ой интересно она все-таки каким-то образом они выкапывали огромные котлованы гигантские и так века ага. огромные гигантские котлованы и вот эти котлованы были заполнены а... Вот этими пирамидами, то есть они снизу вверх строили. Она как вверх эта пирамида располагается, так и вниз такое же, э, такое же строение уходит на такую же глубину вниз. Ага. в землю. Да, да, да, да. Ну я пока вижу, слушай, вижу какие-то летающие объекты, прям. Прям такие вот как летающие космические объекты. Но они не по космосу, а именно по земле. И я как будто стою на земле uh -huh. вот, в этом песке и вижу эти объекты. А что за объект? Как их можешь адресовать? Как они выглядят? Ну они, даже не знаю, они не, не как летающие тарелки и не как вот. Самолеты современные, они какой-то необычной формы. Это локтей, она это. Слож, она сложная форма. Вот как взять коробок, а -а -а. даже не знаю, я даже ни в фильмах не видел, ни... Ну, сложная эта форма какая-то. Вот взять коробок с да, он, он такой... Прямоугольные, да? А. Они вроде бы прямоугольные, но они там скос, там какой-то Сим симметричные скосы, сложные формы. А. Так, так и не расскажешь. А много объектов. Ну вот сколько наблюдаю, наблюдаю три штуки, один вблизи, вот прям-прям. А остальные подальше находятся. Интересно. А что они делают, эти объекты? Они просто застыли в воздухе и они источают какое-то тепло позади. Позади них, но тем не менее они ровно застыли в воздухе на одном и том же месте. Во всяком случае, создается такое впечатление. И дальше где-то вдали есть еще два таких объекта. Так они кто это вообще? Кто это? Ты можешь узнать, кто это? Кто это вообще какая-то цивилизация похоже Иногда. да что это какая-то цивилизация угу. А идет информация что это за цивилизация они кто вообще Они курируют или они просто наблюдают стройку эту? ну там идет там нет такого что кто-то кого-то заставляет это как как бы такая слаженная стройка работа угу. Есть вот люди, но ну, во всяком случае, это существа, похожие на людей. Каких-то таких интересных. Причем одежды у них не, не тканные, а какие-то какие-то плотные. А посмотри вблизи их. Прям вот близко подтолка. Приблизься к ним, рассмотри внимательно его человека. По похоже.. Одежда на какой-то вот пластик плотный такой, но это не пластик, это то ли металл, то ли непонятно. Но при, причем это очень неудобная одежда. А цвет какой? А, серый. Есть какие-то синие вкрапления или что-то. Ага. Непростая какая-то конструкция. А на головах такие изгибы, одежды? знаешь? На головах есть какой-то тоже типа шлем, но это что, на них что ли? Не, не, не, рот, рот, нос открыт, а глаза закрыты. Вот лоб, верхняя часть головы. Нет, это не скафандр, они дышат воздухом. Это как шлем на них сверху, что? Ну да, что-то, что-то в этом духе, как защитный, а что ли, какой-то. Потому а что рабочий какой-то. А, рабочий. Он соединен с костюмом шлема или нет? Нет, он отдельно. Ну да, сзади он соединен. Типа, знаешь, как, как какая-то такая мантия, но она не, не мантия тканная, а вот говорю из какого-то материала. Да, он соединен каким-то okay. образом. Как-то сзади. Хорошо, а это самое, а лицо можешь рассмотреть этого человека в этом костюме? Ну вот он просто вот в этой маске, вот как знаешь, как вот защитных очках такие вот и вот такая вот маска. А это человеческие губы? Ноги? Да, да, да, человек, человек, ну прям человеческие. Они участвуют лица. в стройке как? Что они делают? Ну вот этот, этот просто стоит, что-то там вымеряет, смотрит на вот эту вот стену огромную а рядом с этой стеной находится такой вот огромный кратер и в этом кратере он уже заполнен этими огромными огромными блоками массивными блоками снизу и там есть пустые пространства ну а то пос... есть какие-то ходы а посмотри как они эти блоки огромные перемещают вот, с помощью вот этой вот конструкции интересной. Так вот качели. эта вот конструкция, она как-то цепляет эти блоки? Или эти блоки в невесомости висят? Или как это происходит? Сейчас посмотрим. Или есть какие-то тросы, или я не знаю, что подхватывают эти блоки? А, нет, подожди. Они каким-то образом вот с помощью этих кораблей передвигают эти блоки э летательных. Uh -huh. А вот эти вот э, качели, я даже не знаю, что это такое. А блоки что, левитируют? Нет, они их поднимают вот с помощью вот этих вот э, кораблей uh -huh. и ну и также ставят. А посмотри, чем они их поднимают эти блоки кораблей? Ну с помощью чего? Трос, тросы какие-то, канаты? Нет, никаких не тросов. Такое впечатление, что они просто как притягивают их, ну, как магнит. Блок левитирует, получается. Но ну, вот. это как вот похоже очень на магнит. Причем есть какая-то прослойка небольшая между кораблем, но она совсем небольшая, незначительная. И вот этим блоком, вот как как будто корабль это какой-то магнит, а mm. вот эти блоки, ну такое впечатление, как будто железные, но на самом деле они каменные. То есть этот корабль летательный, он как-то воздействует на камень, что он может да, левитировать, да да. да? да, он Поднимает... создает вот это какое-то магнитное поле, видимо. Интересно. Ага. Изменяет, получается, среду, да? И... Или... Да, что-то в этом духе. А вот эти приходится, среду он обе... изменяет или а... форму камня. Не форму камня, а структуру камня, что он может ее применить? Нет, нет, нет, нет, он не меняет никакую структуру, он просто воздействует на камень так же как магнит на железо, Интересно. то есть вот какое-то вот такое вот э, приспособление. Интересно. А тебе приходит осознание назначения этих пирамид, для чего их вообще строили? Для чего они построены эти пирамиды? Кстати говоря, ты говоришь, что они еще в землю уходят, а она в землю уходит так же конусом, как и наверх угу, на землю. Угу, угу, угу. Точно То есть... так же. О, интересно. Она двойная. Ну да, да, да. И такого же размера, да, абсолютно. Как да, размер, да, как да, да. Над землей, так и под землей. Да, да. Вот это, да? Так, э, я вижу сейчас, считай, как в разрезе. Вообще офигительное зрелище. А можно То есть описать? еще, еще, еще вверх. Она не достроена, а внизу вот эти вот лабиринты прям. То есть низ он достроен, а вверх они только начинают строить. Интересно. Ты приходит осознание назначения, для чего построены эти пирамиды? Да вот. Ну, вообще, как я понимаю сейчас, это какая-то база прям. Перевалочная база. Они там и жили. То есть это идеальная конструкция для практически неубиваемая на многие века для того, чтобы там существовать. То есть они прилетают туда, но это дом, жилище, убежище, и там все, там и канализация, там и есть где жить, есть где храниться. Ну, то есть все от А до Я. Uh -huh. Это ну, жилище. Такое жилище-перевалочная база. То есть это не захоронение этих фараонов? Это все. Это полноценное жилище. Там они внизу хоронили а, а, где-то, ну, вот как обеденные вещи. То есть, ну там жило целое ну, целое поселение определенное. В одной перемене существовало одно поселение, но mm. они тоже с каким-то смыслом строили. А с каким то есть же... тоже Но это похоже на маяк, то есть маяк передатчик. Они с помощью это вообще такой ультрасовременный дом даже по современным понятиям. Это и принимающая антенна, да, с Wi-Fi, с, это... с параболической антенной То есть там все. А теперь все тогда что... такой момент, если это маяк и дом, и все в одном, а куда направлены вершины этого этой пирамиды, куда этот маяк передает информацию? А на, на ту планету, где откуда пришли вот эти вот а. люди. Люди? Л ну да, это люди. Просто это люди. люди. Ну да, да, просто в скафандрах каких-то ультрасовременных. Ну, в смысле, не, не знаю, там, по тем, понятиям ну таких сейчас такие я вообще не видел да это mm -hmm. существа похожие на людей а когда стройка шла были там рядом люди обычные земляне <связывая> По, такое впечатление, что это те же самые возможно они заселились сюда прилетели заселились а это уже те кто здесь существует в других пирамидах ну такое впечатление, что чужих никого нет. Есть... Они все, все прекрасно все понимают, осознают. Никакого удивления даже нет. Ходят есть... все, занимаются своими делами. В смысле, кто именно ходит, занимается? Ну все, все вот все окружающие mm. ходят, занимаются своими делами. Ну все как-то причастны к стройке. То есть, как, как обычная стройка, и вот эти вот да, есть, обычная при, стройка. пришельцы у них не вызывают никаких удивлений? Или да это не пришельцы, это те же самые. Нету никаких пришельцев. А как? Они, а? Они, они Они же и сами и приехали, они же сами и строят. Нету никаких землян, просто есть заселение. Вот и mm. все. А они сейчас до, по сей день живут, ну то есть их, их потомки или нет? Сейчас глянем. А, ну да, это другая цивилизация. Как ты это понял? Это другая цивилизация. Здесь на земле была иная цивилизация. В смысле, она есть. А эти прилетели, это другая цивилизация. Да, да. Просто они в другом месте стали, стали строиться. Угу. А они прилетели, построили и улетели? Нет, они там заселились. Ну вот, а посейдили. Стали жить? курировать. А по сей день они есть здесь на планете Земля? А вот непонятно. И той цивилизации как таковой как-то закрыта? какой той? Египетской? Ну, то есть они... Нет. Арийская. То есть не Арийская, как это называется. Вот этот огромный такой континент был. Он параллельно существовал с этими прилетевшими. А кто же это был Атлантида, что ли? по-моему. да? Угу. Угу. Они существовали параллельно с этой прилетевшей цивилизацией. Это две разные цивилизации. И что-то произошло, и получается, они существуют, но они существуют, то есть все смешалось. Ясно, на Земле все смешано. А что произошло? Войны что ли или что? Между ними воевали они с друг ну, Вообще закрыто, непонятно, что произошло. Что-то что-то произошло такое, что Ох! Это в ушах зазвенела. А что это такое? Откуда источник? Тебе приходит понимание, откуда источник этого звука? Что он означает? Что-то блокируется. А как ты это понимаешь, что блокируется? А вообще сразу картинка пропала. А то есть не дают рассказать полностью, что ли? Хорошо. Больше тебе ничего не расскажут об этом. лемурийцы, значит, существовали вместе с этими, да? Uh -huh, uh -huh. А значит, одна цивилизация строила эти пирамиды или несколько? Одна цивилизация строила. Именно египетские одна. О. Oh. Други другие цивилизации. Другие пирамиды строили. Uh -huh. Это разные цивилизации. Uh -huh. А у лемурийцев были эти пирамиды? У лемурийцев что-то вообще все пропало. Uh -huh. Хорошо. Давай тогда слышим, я синхронизируюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Саша, 8, 9 надо это сходить мне. Хорошо, давай тогда будем заканчивать. Я его благодарю, У меня слышит. Да, да, да, конечно. Хорошо. А скажите, пожалуйста, у вас есть, так скажем, пожелание людям вообще? Какое пожелание, если есть, вы сможете сказать? Всем. Людям. Пожелание есть? ну в течение всего сеанса его высказывал ну ладно еще раз повторю стремитесь к тому чтобы доверять себе изучайте и доверяйте Доверяйте себе, в общем. Угу. Учитесь доверять себе. Вот такое пожелание. Хорошо. И такой напоследок вопросик, что там, закрытая информация о пирамидах? Почему что-то он видел, рассказывал, а что-то нет. Наверное, это сейчас просто физика. Дает о себе знать. Мешает? Ага, ага. А, а звук в ушах это что было? Может, просто отвлекся. Угу. Сейчас уже у включился. Хорошо. Пошли сомнения. Хорошо. Я вас благодарю. Желаю всего доброго. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо, Саша.